Эта картина явно очень красива. Если там что-то будет с этим, с экраном, то я типа не, не виноват, потому что мой калькулятор... Здрасте. Мой калькулятор не выдерживает эту суперграфику. Ты посмотри на вот это вот. Ух, ё, молния даже есть. А это радио. О, нормально. А? Я не хочу в это играть, я даже таймер со страха не запустил. Ну нахрен в такое играть, я не понимаю. Что ты такое? Спасибо, 0-0. Ну сейчас выскочит на экрана скример, я ж посидею нахрен. Да, это фальшивый смех, я не хочу туда идти, нет. Нет, можно, можно, я, я тут останусь, спасибо. Я и хоррор, это несовместимые вещи, ну куда я тут пойду? Ну ты чего? Ты загоняешь мне какую-то явно дичь. Ой, что-то сломалось. Ладно, не буду игру ломать. Возможно, я напрасно СУ, как обычно, бывает. Потому что. Потому что я не хочу в это играть. Как бы далеко я не отдалился, я все равно нашу наушники, твою мать. Я слышу все прекрасно. И как бы далеко я не пошел. Не отошел, я все равно прекрасно слышу, потому что я в наушников не хочу я играть в эту игру, нахрен я сюда зашел, не хочу, она откладывалась. Она еще в декабре должна была выйти или еще даже раньше. Но я не хотел в нее играть, потому что она страшная, пипец какая. Не фонарик, дальний. А можно? Можно мне вот сюда это взять? Алло. Здрасте. Алло? Прием? не открывается. Сэнд be стак агайн чего и Сэнд без чи какого стак шел до форс ракунс Ракунс, стол май пампикрут и пизде пизде ясно так смотри если чего-то сразу тихо так что я ну я там в монтаже ну, Можно... Mm -hmm. Спасибо. Благодарю. Фух, твою мать. Оно не открывается. И это не открывается. А уж та закрылась навсегда, наверное. Айсен, без так... Ага. Чего? Кого? Я не понимаю. Мой китайский очень недоразвитый. Как... Как я. Ну, чуть-чуть лучше. Давай, Ваш about не понял ни хрена я не понимаю японский можно мне китайский пожалуйста я я все а я закончился давай давай ладно хорошо давай я переведу это в общем перевел это написано открывается оно типа закрыто закрылось захлопнулось вот и открывается с небольшим усилием откройся твою мать как тебя ударить. О, боже мой. А, стоп. Подожди, может под ковриком? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, да, ну да. Так, это закрыто, это открыто. Хорошо. Так. Так, эта дверь закрыта. Я туда не пойду, видишь? Это закрыто и это тоже закрыто. Можно на этом закон... Вот ты вот, мать его, серьезно. Давай, давай, давай, давай. Что? Ингон. Все ясно. Это две одинаковые комнаты, ты хочешь мне сказать? Тихо. Что такое? Не сын. Мы же с тобой мужики. Так, у кого-то месяки начались. Я кого-то явно слышу. Что мне не нравится. Мне очень не нравится. Давай, давай сядем. Поедим борща или супа. Я закрою нахер. Решили мы сидеть тут. Давайте посидим тут. <звук> нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я тут посижу. Ладно, давай сделаем так. Возможно, это ломает всю атмосферу. Ломает ожидания, видео, там, все дела. Но я сниму наушники, потому что мне... Страшно, серьезно. И немного сыграно. Да, я су. Я признал, что я су. Я признаю. Дверь закрылась. Отлично. Ай. Чего? А что случилось? Вот это из-за того, что я снял наушники. Да, меня убила бабайка из-за того, что я снял наушники. Я могу бегать, могу. Что это такое? Пожалуйста, спрячься. Меня здесь нет, бабайка. Меня здесь нет. Серьезно, это работает? Escape the building. Надо сбежать отсюда. Ну, нам надо ключ. Так, борщик есть, это само собой, разумеется. На там. По-любому. Ай, чего? You make it. Чего? Кого? Anwar the what happens you neighbor? Инфоловью. Он преследует тебя. Оно или... Он сос... Серьезно? Это все? Да, вот это вот все. У меня даже в запасе 3 минуты осталось. Ну ладно, давай тогда еще сыграем. Давай спидран. А, так. Радио, радио. О, да. А как же мне нравится эта музыка. Так, тихо. Где я? Так, тихо. Мультивселенная. Где я? Так, спидран, спидран, спидран. Так. А, а, а м -м -м. Есть. Спидран устроили. Спидран устроили. Ключ. Да подбери, идиот. Так, это мы знаем. Это мы знаем. Клоуд, их, Я слышал, да. Я слышал шаги. Вот это подбираем. Бежим домой. Здорово, бабарька Я знаю, что ты скрип голимый. Да, ты скрип голимый. Сюда забегаем. 47 секунд. Бля, не успеваем мы, спидран. Илюс, ус... Тол, подожди, может, еще успеваем? Здорово. Здорово. Я, я просто спидран устраиваю. Бабайка, ничего лично. Есть! Спидран успел! Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мой плейлист что-то страшное. Давай, удачи!